привет всем реймон origins мы продолжаем эта третья серия шаткие пещеры наша сейчасная локация и мы кажется скоро будем возле босса ведь как было видно та девушка буду называть ее девушка которая собственно нам дала силой удара которого мы спасли в начале она она значится сдерживает какого-то монстра мы уже успели собрать 4 люмина ну, ладно давайте пойдем тогда вперед вау ой мать Да блин. Mm -hmm. Да. В общем, да. Ам. Um. Ам. Um так ладно ну чем я остановился да видимо уже все вот собрали на хорт <свы> на. не попал папам Ба чувствую это будет долгая серия знаете вот вы будете говорить, а что ты как лох и что такое? А. Но это лишь потому, что я, собственно, не каждый день записываю серии, да. Оу. <сохраняя> Совершенно не каждый день записываю. А Я не успеваю привыкнуть к управлению. Потому что, во-первых, как я и говорил, клава мышь мне не нравится управление. Это мое нелюбимое управление. Я больше люблю на геймпадах. На всякого рода геймпадах. Даже не обязательно мой любимый dualshock 4. И, в общем, да, не могу, я сосредотачиваюсь на игре. М да, сосредотачиваюсь прям конкретно на игре и забываю, про что я говорю. А говорил я про то, что я не люблю мышь, клава мышь, вот это управление. Да ну, самое такое мне не нравится, ища, вся, вся, вся. И, в общем, получается, что я из этого лажаю конкретно. Я могу привыкнуть к игре, именно вот начать ею управлять, именно клава-мышь, Но если я в ней не буду играть, как в Реймана, каждый день, подряд именно, секретка, то у меня, собственно, ну, как говорится, мозг не воспринимает, а, Да что, это уровень Ингри я не пойму. Ингри <смех> уже существовал в одиннадцатом году? Ребят. А? Вы вы знаете, нет? Я, я не помню, когда вышел Ангри <смех> Ну и в общем, если я не каждый день в играю, я не успею. Не, не успеваю привыкнуть к управлению. А если я не успеваю привыкнуть к управлению, значит я и отвлек. Отвлекаюсь. Отвыкаю от этого управления ну столь же быстро И кажется здесь еще одна секретка будет Да секретка же э -э почти Почти секретка та которую я думал Но все равно секретка да только она связана... Ва, ва, ва, ва, ва, ва. Рейнон, тизи, тизи. Только она связана с тем, что здесь не... Блин. Ш ⁇ Ладно. Только она связана не с тем, что там... Уровень. Уровень, да. Уровень. А с тем, что там... И находится монетка. Да, собственно, монетка. Мы ее еще раз соберем. Естественно. Естественно, мы ее еще раз соберем. Ждем. Платформеры. А основная опасность платформера в том, что ты думаешь, что ты уже все. Уже профит и прошел этот э -э момент. Ты его запомнил, как его проходить, и ты начинаешь торопиться. И из-за этого начинаются ошибки. Ошибки рода торопиться. Вот со мной часто такое бывает, честно. Признаюсь вам. Да я думаю, со многими такое же бывает часто. Вот. Отпускаться как Shift прыжок вниз. Ага. Ого. Да ну. Эх. Вот прям даже и не хочется рисковать ради этих монеток, но хочется же, но ну, все-таки. Да ну и что это? Вот я сейчас не, не пытался собрать монетку, реально. Надо умереть. Да, в этот раз я конкретно ступил. Так, секретка да ну нафиг я не думал что <смех> я просто хотел собственно попасть как говорится туда а, дайте еще раз ударим М нет а, а как а как туда попасть так, о. Ах, щет! Ой, шет. Нет, я же прошел. Офигеть! Oh, Вы заметили, да? Он успел. <таспорядок> да. Клавиатура! <смех> Моя нелюбимая клавиатура виноват, во а всём. Ну, клавиатура-то, конечно, любимая, потому что это так. Тот вид клавиатуры, который я люблю, плоская клавиатура, но я не люблю вообще играть на клавиатуре. Да, именно вот не люблю на клавиатуре играть. А так, в принципе, хорошая клавиатура у меня. На! На, все, на получал этот гад. 음, Давай, сердечко, это нужно. Я думаю, локация сейчас уже, да, вот все, она заканчивается. Что-то как-то поизи было даже, чем секретка, хотя секретки, а, ну да, правильно. Все клетки должны быть сложнее. Все правильно, я сказал. И да! Да, мы молодцы! Третья лоб... клетка. Ловушка. Ага. 260 на счет. И мы опять не сможем собрать еще одну хренику. Вы понимаете, да? Ах, подстава. Да, да, да, да, да. Знаю, знаю. Ну это все из-за того, что клавиатура все-таки, да. И плюс я не стараюсь как-то собирать, прям, чтобы собирать. Ах. Да, да, да, да, да. 14 наш счет и что, правильно? По радуге. У нас достаточно электунов, электуны, электуны. Да, серьезно. Чтобы попасть в иной мир, Уа. Ну ладно, давай. Вот, кстати, да, серьезно. <связь> Ух <ты>. а. <связь> Молодец, тебе удалось спасти достаточно электунов, наконец, восстановить путь и достичь нового мира. О. Шесть. <связь> <связь> <связь> Жесть, клевая локация, мне нравится. <тит> Знаете, проблема, наверное, в том, что я пробел использовал той же рукой, что и э, передвижение свое. Наверное из-за этого. Стоп, там, кажется, есть секретка. Нет, ладно. Кофиг, если она и есть, то значит ее для меня нет. Ой, а мы и вправду ее здесь нет. Прикольно. 186 закончили мы этот уровень. Да ну нафиг! Ее нам хватит, нам хватит на вторую. Наконец-то. Но чуть-чуть не хватает, по сути, до медальки. Ну ладно. В принципе, я думаю, пойдет. Назад на луговину снов. Да. Почему бы и нет? Порадуги мы завершили на все три. Освободился у нас новый персонаж. Вау. Грамотно. Приветик москит э, новая какая-то это. Сначала сходим на дерево, пожалуй. Да, у нас открылся вот этот вот. Гадион Ищи. там? А. Эктевские зубы. Нет, мне нужен вот этот костюм мой. Никакой другой костюм мне не нужен не именно этот классический нравится ну может быть потом после и давайте тогда пройдем еще один уровень приветик москит он будет называться и ну чтобы как говорится уже завершить да что здесь есть вау люмы э, для электунов хватай их пока есть возможность что Вау. Ты кто? Вау! -а -а -а. <смех> <смех> Жесть! Да, я уже понял, что пробелы-то стреляй. Спасибо, игра. Грамотный уровень. Я решил пройти этот уровень сейчас в этой серии, собственно. Еще музыка играет. Вот это. успел ого <реклова> <О> <гас> -мо, их нельзя касаться, -мо! Дурак. а <реклова> 嘿 hey. 嘿 hey. хардкорно все-таки это ведь приходится много довольно бить Я не всех уничтожил, это я точно могу с уверенностью сказать. Что я не всех уничтожил, но я стараюсь как можно больше уничтожить. Все-таки. Давайте, возвращайте мне мух. Ах, задел. <плодисмент> Босс! <плодисмент> да! С боссом-то поэта? по, по сложнее будет, нежели с обычными хреньками. О! Сколько, сколько их тут люминов этих. И мы прибыли! Да! Новый мир! Побежали! Да! Да-да-да-да-да! Блин, клевые последние левелы. Они довольно легкие получились, но интересные, очень интересные. 341 наш счет. И. Да, мы опять чуть-чуть не хватило нам до медальки, но два э, электуна, кажется, так они называются, мы собрали. И это радует. Да, это реально радует. Второй раз мы их так собираем, по сути, на полноценный уровень, чтобы заполнился. И всего 9 не хватило нам на то, чтобы собрать полноценный прям. Супер полноценный. Но да ладно, в принципе. Так, Тарабарские джунгли. А, так. Ага, пустыня Джи-Джи-Риду. Да. Здесь нам не хватает на секретный уровень еще. Поэтому мы сюда идем. Да, входим в эту пустыню Диджери и так далее. Но это будет в следующей серии. Спасибо всем за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал и не забываем делиться видео с друзьями, знакомыми и вообще всеми, кого посчитаете нужным зрителям.